Человеку, который э, прошел определенный путь, в практике применяя те или иные инструменты, ему интересно посмотреть на других людей, можно сказать, мастеров, как они двигаются, что они применяют, что они используют. И именно это было одной из основных ключевых э, причин, почему я решил поучаствовать в этом курсе. На сегодняшний момент, конечно, использую те инструменты, которые я получил основные в интегральной коучинг-школе. Мастерский курс для меня — это погружение на новую глубину, осознание того, что в некоторых инструментах ты уже мастер, то, что ты применяешь постоянно, но при этом ты получаешь какие-то новые техники, которые позволяют дополнять те основные встроенные инструменты.